Всем привет. Как мужчины? Ценит. Мечтает, чтобы этого мужчина ценили. Также мужчина считает себя ценностью и ценит себя. И мужчина ценит кого-либо, ценит не только вот себя, а именно окружающих людей, предметов, что угодно. Ценит нашу планету Земля. Всем пока.